толстый. толстый. Зайди. Я не ругаюсь. Вс ⁇ Писал. Я не, Дима, не можешь, том, а. блядь. Ну, блять, ты лох, дань, честно тебе скажу, блядь. А, ну, еди нафиг. чтобы быть там, блядь, это харддер от силы, блять. Короче, давайте я без кого Ну, обычный хардер, от блядь. Да, такой хардер вообще как-то. ладно. 9 звезд. Сын демон. Ты просто нубчик. А тебя, да ты такой же скилловый, как раньше. Вообще, блять блядь, год не играл нормально в геометрии дэш. 40 попыток для демона, это, алло, это очень... Типа, да очень сложный демон-то, я говорю, хардер, блядь. Какой хардер? Вот как тут может быть хардер? Ой, не тут меморить надо. Мемори жесткая. Значит, память маленькая, у тебя плохая. У меня первая практика, 10 попыток на нем может была блядь, ебать, мемори. А, уже, уже 60 попыток, первая практика. И фрукты. И пройти. пошли, там Ух ты, блять, Крейзи Молд, поехал Так, понимаю. Я комнату создаю. Да, комнату я играю в обновляется Мунгас. Играть, я зашел Так из чего вы взяли, что на 6 пойдет то Вау, я прошу из Алло, опять. Поехали, альтер в 10 тыку. Всем привет за просмотр, оставляйте комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Понимаю, Дима